Всем. Сегодня за моей стеной лондонский Тауэр, и вот я решил начать тест на две камеры, которые позиционируются как бы блокинг камеры. Это будет камера А и камера Б. Это будет одна камера Sony ZV-1, а вторая камера будет. DJI Cosmo Pocket который уже э, интернетной зимой уже будет 2 года а э, камера ZV-Ahing вышла только э, в начале этого лета так что я этот тест хотел уже сделать давно и вот э, как раз в такой шумной обстановке я решил как бы э, попробовать вот э, эти камеры как, как записываются в шуме как записываются в влогинг стиле и, и посмотри, посмотрим как они записывают обе в городе я буду смотреть только на линзы камер так как вы сразу догадаетесь по моему по, по, по моему взгляду в сторону что это будет zv1 но но я, э, э, но я вам не буду говорить, я буду говорить камера А и камера Б. Так что, пока не определился, какая будет камера А и какая будет камера Б, э, все э, вставлю в видео и, и мы посмотрим, вы попробуйте отгадать. Э, теперь звук пишется на встроенные микрофоны, никаких э, поправок звука или или качество картинки я не буду производить сейчас камеры стоят на море. тест. Теперь вы видите впереди Таврский мост и вот этот, видите, Таврский замок. Я забыл сказать, что весь тест будет записан 4К, 25 кадров в секунду. Not... Так как Sony камера э, не имеет возможности писать в 50 кадров в секунду, а DJI Osmo э, такую возможность имеет. И будем делать условия равными. Э, диафрагма на Sony э, поставлена на 2.0, так как э, DJI Osmo Pocket э, фиксированная диафрагма на 2.0. И вот так выглядит картинка статичная. Потом, чтобы сделать картинку со стабилизацией, придется подключить камеру Sony ZV-1 на стабилизатор Zhiyun. Это уже усложняет ее конструкцию в применении. Это уже конструкция становится дороже. Сама камера в два раза с лишним дороже, чем DJI Osmo Pocket. Так что вот такие. Дороже, дешевле, проще или дороже и как бы э, сложнее и понаворотнее. И вот еще другой вид как бы на, на город. С другого ракурса как говорю ходить не буду пока пока тест такой камера А, камера Б и вот так вот, э, вот выглядит улица в сторону моста символ Лондона приближается двухъярусный автобус И вот сам Таверский мост э, Sony ZV-1 на 24 мм, а э, g Pocket на фиксированном угле обзора, по-моему, 80 градусов. И вот так статичная картинка. Пока ничего не буду дергать, вы записываете в комментах что есть что Вот первая арка моста Тауэрский мост и вот там вот есть такой как бы оборонительный канал вы видите вдалеке и мостики. Вот даже машины проезжают через эти мостики. вот Таурский мост э, со стороны выглядит вот так. Э, в Темзе вода поднялась. Это под, э, происходит каждый э, день два раза, по-моему, или даже больше. В день, в сутки, может, четыре раза. Не знаю точно там. Надо по часам смотреть. Я сильно в этом не силен. Но вода поднимается в Темзе. Как и в океане, то же самое. И теперь она уже более-менее как бы на самом пике. Может чуть больше бывает, но вот, вот так вот. Так выглядит Тауэр Бич со стороны востока. И вот там, вот видите, за за мостом вот этот э, стеклянный такой э, острый как бы здание как бы небоскреб это по моему в москве его построили чуть-чуть на 5 метров больше что-то такого я слышал сплетни я сильно сам не углублялся но когда его строили э в москве как бы чуть попозже начали этот проект делать и переплюнули на несколько метров вот так вот как говорится э Соперничество идет не только в политике, но и вот в таких вещах DJI Osmo Pocket можно регулировать джойстиком, а Sony ZV1 уже отправляем, как бы как... под каким углом снимаем туда и смотрится и вот вот этот как вы видите мост почти что снизу у него сам низ металлический я вам его покажу вот так выглядит низ моста все на клепках все в металле и вот так вот выглядит металл. Видно немножко ржавчину, но, но бессматрилось за металлом, как вы видите. Его ремонтировали, по-моему, два года назад открыли только, или даже в этом году зимой открыли после Рождества, к Новому году, что-то такого. Проход под Москвой сегодня закрыт. Всегда тут можно пройти насквозь. сквозь. Но сегодня придется идти вокруг этого лондонского тавера. Тауэр, Лондон Тауэр, И... Сойдем с другой стороны, посмотрим, как выглядит мост. Ветер дует. Одна камера, конечно, будет забирать шумы. Вторая с ветрозащитой. И вот здесь вы видели исторические фрагмент стен лондонского тауэра это нашли в раскопках а там уже что вы видели замок сам он уже как бы отстроен уточню это остатки древних воров со стороны востока в городской замок и это 13 век и вот сам замок с другой стороны, как вы видите, башня с оборонительными окнами. И вот здесь такая как бы яма перед башней. Здесь была вода. Вот там, видите, вдалеке мостик со стороны Темзы. Я думаю, здесь была канава, и все было вокруг э, э, водой, как бы. И вот до сих пор здесь живут, живет охрана, и она меняется. Есть даже такое, как спектакль вечерний, когда меняется охрана. Где-то в 8-9 часов вечера, точно не знаю, и можно записаться заранее на такую экскурсию и посмотреть, как там все происходит. Эти охранники этого замка с давних времен назывались... их люди назвали бифитерами. Вы можете знать то ли джин, то ли виски есть бифитер. И вот там такой как бы солдат старый старый старых времен. И вот эти бифитеры их люди назвали потому, что э, вот э, за эту службу эти солдаты получали сколько-то э, сколько грамм или там э, фунтов на старые эти английские мерки, веса э, говядины. А говя... говядина по-английски это называется биф. Вот э, из этих времен, э, когда эти люди получали эти солдаты. Этот биф, эту говядину, их начали назвать, как бы, говядина едами, бифитерами. Вот, вот так вот, такая история есть. Вот эти охранники этого замка лондонского, их называли бифитерами. И вот вы видите, в этой беседке еще один бифитер как бы остался в живых. С давних времен не смог зайти со стороны с этой стороны замка так как из-за пандемии запускают на эту набережную э, только людей которые имеют билеты чтобы меньше было риска заразиться и вот вот этой набережной прошлым летом можно было ходить э, замок заходить только через ворота с билетами а здесь был, как бы, паблик проход. Вот там, что вы видите, вдалеке едет автобус. Э вот я не, не смог зайти через эти ворота. И вот здесь вот так выглядит замок. Со стороны Темзы. Это вот вода Темзы уже. Я стою на пирсе. Вот это пирс для э river cruises призов и вот люди ждут следующего парома. И вот как раз приближается паром, как вы видите. Сайклон клипер. И он будет забирать людей. А мы, вот сколько можно, можно ближе подойти. Я подошел. И вы видите вот Таурский мост со стороны запада. Мы теперь смотрим на Восток Лондона. Все, корабль ушел, как вы видите. И вот это э, корабль-музей. Называется Белфаст. Там вход с, с другой стороны. Я ни разу не был там внутри. Получилось так, чтобы сама компания была какая-нибудь у женщин, чтобы к мужчинам сходить, и вот, вот так получилось. И вот ребята теперь будет тест э, стабилизации. DJI Osma стоит э, как бы на своем, на своей шее. А Sony ZV-1 э, я прикрепил на э, стабилизатор Zhiyun Crane M2 и вот идем обе руки меня заняты Crane M2 Sony ZV-1 с включенной оптической стабилизацией и DJI Osmo Pocket, как всегда, с работающей стабилизацией. Вот так вот выглядит стабилизация. Я не знаю, где лучше, где хуже. Но вот выглядит так. И теперь обе камеры направлены на меня. Я буду смотреть только в одну камеру. И пошел. Вот так вот выглядит стабилизация на э, обеих камерах. Одна стоит только, будем считать условно, 300 долларов, а вторая будем считать 900 долларов, так как 700 долларов сама камера, плюс 200 долларов Живн Crane М2. И вот, ребята, напишите, которая камера была камера А, и которая камера была камера Б. А я э, ответ оставлю на следующий день, после выхода этого видео, или даже через два дня. Так, чтобы все успели посмотреть, все успели высказать свое мнение, и я э, ответ оставлю через пару дней что вот камеры в тесте выглядели вот так вот, на такой деревянной дощечке, я всегда делаю тесты на ней, здесь помещается 4 камеры, и вот вот так вот выглядит сегодня наш сет, а камера А это была... это Sony ZV1 стояла на Zhiyun Crane m так что ребята сегодня такой тест получился у меня тест такой вслепую и если вам понравилось напишите свои комментарии угадывайте, которая камера есть которые почему вы так думаете и не забудьте поставить палец вверх подписываться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И до следующих встреч. Чао, Пока.